Всем привет! Сегодня посмотрим еще на один способ интересной оптимизации, то есть уменьшение э, действий процессора э, или уменьшение э, операций процессора. Короче, короче, смотрите, М -м, где у меня? Вот, операция, ну, логическое и сравнение. Вот, у меня есть структура, в которой, ну, такие вот три переменных булевские есть. Типа, есть ли питание, сеть ли есть, и с этим, с диском все ли нормально. И это может быть там много каких-то компьютеров в сети. Вот, и надо каждый раз пробегаться по всем и опрашивать. Ну, это, грубо говоря, вряд ли такое вообще возможно. Это сделалось бы совсем по-другому, но в качестве примера пойдет. Так вот, смотрите, у меня есть if, в котором я сравниваю эти три Если Power is ok и Network is okay и Storage is okay, то я тогда там какой-то счетчик увеличиваю. Вот, вот, вот, вот. Так вот, суть оптимизации в том, чтобы заменить вот это булевская и на побитовую операцию и... То есть, э, ну не то есть, а смотрите, э, это может дать прирост в производительность. Потому что, потому что к примеру, если мы напишем что-нибудь такое, char s, да, и c равно. И давайте тут еще, bull b, а, b, а, давайте короче, b1, B2, B3. Так вот, если C равно B1 и B2. Вот, и пусть это тоже Boolean будет. Boolean. Ой, Bull. Это из другого языка. Э, вот, так вот, смотрите. Вот эта операция на самом, деле, э, на самом деле, если разложить то, нужно что сделать? Чтобы компилятор сделал. Если B1 рав... не равно 0, то... Если b2 не равно 0, то c равно там, true. Иначе, а, иначе у нас если b1 не равно э, true, то c равно 0. И дальше у нас если b1 равно 0. Ну короче, там внутри еще, то есть это несколько ifов и пару else, да, то есть это далеко от оптимального решения. Соответственно, можно всего лишь сделать вот так вот, чтобы произошло, а, по, по, то есть выполнилась побитовая операция и. Соответственно, если тут единичка, а здесь нолик, то в результате будет нолик. Если же здесь единичка, а здесь единичка, это будет единичка. Самое главное, я обращаю ваше внимание, чтобы вот здесь в качестве b2 или там возможно b3, вот вот так вот b3. Не было никаких выражений, потому что если это выражение, то тут вы понимаете, что в любом случае будет выполнены все эти операции, то есть если вот это в качестве b1, b2, b3 будет выражение, ну, к примеру, функция, да, вызывающаяся функция, которая возвращает булл, то это уже можно назвать выражением. Так вот, она будет в любом случае выполнена, что уже делать нельзя. Это такой опасный скользкий путь. То есть в этом случае мы знаем, что если b1 не равно true, то все это дальше выполняться не будет, так как не имеет смысла. В этом же случае... В этом же случае будет выполняться все. То есть данная оптимизация работает вполне себе нормально, но при определенных условиях. То есть, к примеру, на этом примере оно, она работает. Если мы добавим парочку еще булевских и сделаем то же самое, возможно, работать не будет. Возможно, будет лучше работать, если это будет, вот, ну, будет сравнение двух булевских переменных. Возможно. Ну, короче, все то же самое и для операции или. Вот, то есть вместо и э, булевского, ну, логического мы можем втулить, э, вместо или, э, можем втулить или операцию побитовую. Вот, короче, будьте внимательны и осторожны, чтобы не перегружать чрезмерно, но, потому что тогда теряется смысл оптимизации. Ну, короче, я думаю, идею вы поняли. Давайте сейчас запустим тесты. Тесты запустим а, без, а, так, без оптимизации. Давайте я оптимизацию отключу. Итак, оптимизация отключена. Проверяем, собираем и проверяем на трех а, компиляторах. Силенк. Для Силенга у нас Boolean not optimized оптимизит кстати да я заметил вот эти скачки они заметны когда я э, делаю запись пишу видео ну когда запущено что-то вот типа скрин рекордера а, по-другому их вроде нету так gcc то есть смотрим без оптимизации э, без флага оптимизации у нас как бы на силенге оптимизации не произошло то есть наша якобы оптимизация работает медленнее GCC, то же самое, тот же самый результат, якобы наша оптимизация должна была оптимизировать, но ничего не получилось. Ну и давайте Intel C-компайлер посмотрим. Так, то же самое, тот же самый результат, вот так вот. Теперь я меняю везде на, давайте на O2 поменяю. O2, сразу поставим рекомендуемый уровень оптимизации. Так, и запустим пересборку всего. Ну и здесь, по идее, все должно улучшиться. Так, так, так, так, давайте силенг. Что у нас по силенгу? Не оптимизированная версия 10 тысяч миллисекунд, а оптимизированная версия на 2000 меньше. То есть, как вы видите, уже результат налицо. Давайте GCC GCC результаты примерно те же, да, ну как те же, э -э немного медленнее, чем у Silenga. Ну силенг в большинстве до этого случая примерно примерно в большинстве выигрывал, э -э ну оптимизатор его. И давайте Intelский C-компайлер. Ух ты, блин, смотрите intel C-компайлер. И очень интересные результаты смотрите он без оптимизации сам с оптимизировал вот вот ту проверку тот if. и у него и он выигрывает у всех даже при не и оптимизированной версиях а вот наша оптимизация для сиком для интеловского что-то оказалась не очень оптимизирующей вот ну, это все показывает вам то, что все сильно зависит от э, компилятора, от типа оптимизации и еще и от архитектуры. Вот. Я тут решил еще кое-что сделать. сделать. Сделать вот так вот. Всегда присваивать и тому, к примеру, вот, вот, вот так вот. Там if все таки, а здесь, а здесь у нас не if, немного может отличаться. Так, вот вот такое. Так, что здесь не так? А, ну да, надо power язык его. Okay. И сейчас сделаем аналогичные тесты. И на этом закончим. Вот. А здесь, а здесь вместо логического и побитовая операция. Вот, вот так вот. Сделаем вот так вот. Так. Ну тут в принципе, наверное, в else. А хотя тут все равно else не else, все равно надо это сделать. Ладно. Пробуем, пробуем, пробуем. Сейчас еще это сделать и все. Ну, это я так уже, знаете, экспериментирую. Вы поэкспериментируйте, кстати, сами. А, потому что, потому что это, я только что пришло в голову, думаю, почему бы не попробовать. И вот пробуем а, при О2. Что происходит при О2? Ну, при О2, вот уже а, мы оптимизации, в принципе, в принципе оптимизации не добились. Да? Опять скачки по -по пошли. А, скачки пошли только, наверное, потому что... А, ну вот, нормально. Смотрите, для силенга, что у нас произошло? А, произошло то, что оптимизации особой не было. Вот, немного изменили в коде, то есть до изменений была оптимизация. После изменений ее нету. Давайте GCC посмотрим и Intel. У GCC ситуация такая же, такая же, то есть смысла нету запускать. Еще раз и давайте Intel. -овский. Так, ого, Ого-го, вот так вот, как вы видите, ничего не помогло. А, вот, вот, вот, ну Ну, и в принципе, наверное, все. Я хотел кое-что еще изменить, но я думаю, измень... вы попробуйте это все сделать сами. Так вот, суть идеи, я думаю, вы поняли. А, применять ее нужно аккуратно и, конечно же, избегать всяких выражений в вот этих А, Б, С. Ну, грубо говоря, да, там переменных. Вот. И я думаю, будет неплохо работать себе, если будет 2-3 переменных, не больше. Вот. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайк, комментируем. Всем пока.